Заходи в Boost и получи свою скидку до 50%. Так, если вам повезет, вы можете купить iPhone 6s за полцены. Махачкала, Советская 13, телефон 930503.